Всем привет, Рада видеть вас на моем канале и сегодня у нас с вами снова рубрика игры для девочек сегодня мы посмотрим с вами на очередную порцию кринжа или не очень оценивать мы это будем с вами обязательно в комментариях, так что приготовьтесь печатать ваши ответы на клавиатуре а еще с вас как всегда лайк, подписка на канал, я не буду долго тянуть и давайте уже приступать к играм надеюсь что вы соскучились начнем мы с вами с прекрасной просто женщины которая тут лежит, это спящая красавица если вдруг кто-то не понял, с ней Явно произошло что-то не очень хорошее Либо пока она спала, ей снился очень страшный сон Настолько, что она пошла лунать куда-то в лес Либо пишите ваше предположение в комментариях, что могло с ней произойти Ну, возможно, ее подрали какие-нибудь коты, которые находятся сейчас в периоде гона Звучит так, как будто они олени, но это не важно Короче, поехали смотреть, что это за игра наперво мы берем пинцетик и береж. Убираем листочки, потому что, ну, это же все-таки принцесса А принцессы это очень нежные существа Не дай боже, ты сделаешь что-то не не так, она тебя сразу на кол посадит И куда-нибудь там вышлет В Сибирь, например, скажет Все, а Улю, до свидания, ничего не знаю Знать не хочу Расчешем ей волоски Ну вот уже превращается в полноценную принцессу Уже не грязнули какая-то Да я как фея крестная взмахну палочкой И сделаю тебя Сим Салабим красоткой Протру тебе твои вот эти вот садины Чтоб тебя не запалили, что ты там где-то лазила Да, ты типа должна отыгрывать роль Что ты все-таки невинная женщина, которая спит Но судя по тому, что я вижу Тебя таскали всем селом, судя по всему. Все, что ли? А, нет, это ей же не все. Наша принцесса покрылась прыщами. Или это папилломы? Возможно, все-таки у нее какие-то заболевания, придающиеся половым путем, поэтому надо все-таки девочку нашу проедить. По кругу крутим. А что-то не работает. А, вот так просто. гость Их надо просто тыкать. Выщипываем брови, а то она явно подострепалась немножко. Немножко подострепалась женщина. Масочку, конечно, на лицо, чтобы меньше было проще. Смотри, какая звездная маска, между прочим. Смываем это безобразие. Чисто будешь, как попа трубочиста. Вот. И зеленую масочку. Я, конечно, не знаю, что эти масочки дают здесь. Но это чтобы для красоты. Все, что ли? Нет, это еще не все. о, -о, -о, -о Теперь мы можем ее... Слушай, ну что-то она как-то слишком современно одевается. Я тебе говорю, она ночью куда-то ходит. Она уже не та милая принцесска. Она не сдержалась и стала годкой. Ты посмотри. Ничего себе! Слушай, так она маскируется. Мы можем ее одеть вот, вот в такую вот одежду. Мне кажется, вот такая вот она у нас будет годка. Колготка. Все. Годка, колготка, Готово. Вот такая вот принцесса. Ну, кстати, костюмы мне понравились. Я такие костюмы люблю. Вот этот самый бестолковый, конечно. Но вот эти вот очень даже ничего. Очень даже секси. Можно и волос попробовать другие поменять. Может быть, зелеными даже получше смотрится. Так, по-абригански такой стиль. Ну все. А потом заново ее чисти, брей, брови выщипывай. Вот она шляется не пойми где. С селянами с обычными. А потом принц приходит. А где? А все, а ее нету. Я не смогла пройти мимо игры с названием Одень девушку. Мне стало интересно, что это за такая игра. Но судя по тому, что я вижу, это все та же игра, которую мы видели только что. Только здесь мы должны, видимо, с вами выбирать лук. Давайте посмотрим, что это такое. Потому что... Ой, она в трусах. Ё-моё, а что? Ого. А можно я в трусах дойду? Я могу ее нарядить в ля-пё... Нихрена себе. А -а -ай! Нет, моя шуба. Ё-моё, а не надо... Ничего себе. Слушай, это шут на богатом. А я всю одежду на себя надеваю. Ё-моё, эта баба Галя пришла на этот самый. На рынок одеваю. Там все по скидочке. Но вот этот лук мне очень даже нравится. Неплохо получилось. Самое первое, да, что мы надели. Хорошо, я хочу еще. Мне понравилось. О, Леоперт. Смотри-ка. Давай-ка, шубку. У меня там попка про... меня раздела. У меня попка просветилась. Блин, и что-то снялось. Еще шубку. На ножки надену. Топик надену. Харли Квин, штанишки. Нет, не получилось. Спортивки. Матроску. Тельняшку. Все надела и улетела, видал. Все, она улетела. В космос. Она улетела в космос. И больше ее никто не видит. Такая, вертикальный взлет. Такая, ту, -ту и полетела. <свят> Бедная женщина. А где? А как же мы посмотрим наш гениальный лук, который получился? Это что за прикол? Я хочу еще. Голых женщин не так часто встречаешь. Нужно какой-то интересный лук собрать. Например, лепердовая шубка. Вот. Да в смысле? Ну, давай хотя бы шорты наденем. Ну, хотя бы в шортах придем. Мне еще музыка нравится. К чин чин чин чин чин чин чин чин чин чин чин чин чин чин чин чин чин чин это Карлсон. Он улетел. Подожди. Вот. Спортивочку. Леопёрдовую юбочку. Смотри-ка. Ну, что-то я пожирнела, по-моему. Ну-ка, давай. Ладно. Мне кажется, в этой а, игре нужно больше одежды одевать. Чем больше ты наденешь, тем лучше ты получишь баллы. Смотри, какая я уже женщина такая видная. Как будто бы меня кормят хорошо булочками и не только. А вот видишь, так и не улетает. А, я поняла. Видимо, чем она легче, тем она улетает. А чем она тяжелее, тем она остается. И нам показывают всегда первый лук, который мы с вами Значит, над первым луком нужно подумать. Значит, смотри, и Бау. Сейчас мы сделаем что-то красивое. Смотри. Ой, блин. а Не раздевай меня, нет. Блин, мне нравится музыка. Блин, а я не знаю, наверное, на нее авторские права пролетят. Опять тут. Сейчас посмотрим, что у меня за первый лук получился. Опять она улетела. Все, слишком тяжелое. То есть, наоборот, слишком легкая. Не показали мне лук. Я не сдаюсь. О! Я надеваем. Все. Все надеваем просто. Ай! Ай! Не раздевать, да еб твой хорош мне раздевать Да хорош, я даже не ударилась Ёб твою мать, где я? хо я улетела Я опять улетела Все, я сломала игру, ребята Сейчас мы увидим, что там творится за текстурами Сейчас увидим пасхалки, которые никто не видел Слушай, ну, эта игра явно сломала мой мозг Помогите, на помощь Блин, ну, это кошмар Это ужасно Я просто, я продолжаю куда-то там лететь, представляешь? Реально, после таких игр мне точно понадобится психологически помощь ну, а если серьезно ребят то всегда очень важно следить за своим ментальным здоровьем когда-то я была очень уверенной в себе мне казалось что я никому не нравлюсь и что я какая-то не такая знакома правда мне помогли с этим справиться мои родные и близкие люди но знаете я до сих пор не уверена что справилась с этой неуверенностью на все сто процентов но лучше конечно не полагаться на да ладно сама пройдет, а обратиться к специалистам. В описании под этим роликом я оставлю ссылку на онлайн проект о психологии Грань. Час сессии с психологом стоит 2300 рублей, а с моим промокодом ТИЛЬКА50 вы получите 50% скидку. То есть первая сессия обойдется вам в 1150 рублей. Там каждому помогут справиться с тревожностью, понять причины беспокойства и обрести гармонию с собой. Осознать свои планы и цели на жизнь Ох, я в свои годы вообще не понимала, чем мне заниматься, в какую сторону смотреть, так что это очень полезно. Научиться отстаивать личные границы, улучшить отношения с близкими, справиться с кризисной ситуацией и не только. А если консультация вам необходима прямо сейчас, то на платформе Грань всегда есть дежурный психолог. Ведь Грань это не просто сервис по подбору психолога, их цель предоставить качественную и эффективную консультацию, которая действительно помогает. А если вы чувствуете, что поддержка нужна кому-то из ваших близких, то вы можете приобрести подарочный сертификат на одно 3, 5 или 10 сессий. Подробности вас ждут по ссылке в описании под этим видео. Сегодня у нас, походу, с вами день ухода за собой. Официально. Объявляю это днем. Ухода за своей личностью и не только. Походу, мы сегодня будем ногобреем, бровобреем, рукобреем, пинобреем, грудобреем. Что еще там можно брить? Головобреем. В общем, все, что можно брить, мы с вами будем брить. Брить или не брить? Брить или не, или не брить. брить? Ого! Хо -хо. Такого я не ожидала! Это что? Это носопырь? чьи-то. Ой-ой-ой, Матерь моя. Да смотри, нособрей. Это триммер вообще-то называется. Вот эта вот нособрительная штучка в нос, которая сует. Ой, смотри, я брею нос. Теперь руки. ё мое, ноги. Ничего себе. Я отдаю ему на усы, на волосы, на голове. Слушай, ну нормально. Это называется пересадка волос до того, как ее изобрели. Просто сбриваешь все, что было и клеишь себе на голову. Главное собрать с другого причинного мира место с попы, там больше всего всегда волос почему-то. Ну ладно, еще можно с ног, ладно. Ноги попа, берем на заметку. Следующий уровень, о, это что такое, это какие-то курящие губы? Это губы, которые курили какие-нибудь там запрещенные штуки, типа кальян, сигареты. Мы против такого, мы против всего этого. А курить здоровье вредить. Но они там пыхают, реально. Пыхающие губки. Ну, поехали. Я так понимаю, их лучше не трогать. Надо побольше волос собрать. Ааа, шипы. Хорош, смотри. Целую бритву набрала волосков, а. О, прическа уже другая. Видишь, больше волос. Пышнее а бос? О, теперь за мной кто-то бдит. За мной наблюдают одноглазые. Я не знаю, что они хотят. Блин, ну я так мало насобираю волосиков. Мне не хватит. Даже на усики. Сейчас смотри, будет скудная прическа. Не, ему хватило. Нормально, он все у нас волосатый, гляди скоро будем с вами сидеть, косички заплетать. Чем тебе нравится эта игра? Да, смешная. Мне еще здесь нравится, как неказисто и смешно выглядит этот парень. Реально, он очень глупо выглядит. Вы просто посмотрите, ему вообще наплевать на все. Ему главное, чтобы у него были волосы. Да просто я, когда для меня сделали что-то хорошее. Вот с таким вот лицом я проспаюсь утром, если мне принесли кофе в постель, Просто. Представляете, такая? Мне кажется, одно лицо. Мне просто сложно представить. Вот реально, вот прикиньте, здесь какого-то чувака раскидала на нос на руки, на ноги. И вы потом бежим к другому чуваку. Просто не пойми, что происходит. Что стало с этим чуваком, от которого остались только руки и ноги? Это загадка, реально. Ну, в общем-то, смысл игры нам понятен. Сиди себе, забирай волосишки и наращивай мужчинки на голову. Ну-ка. Ну, смотри, у него... А, ну все, прически начали повторяться. Все! Не канон. Но игра мне понравилась. Она довольно смешная, миленькая и не прям, чтобы мерзкая. Играть в нее можно. Даже нужно. Посмотри, этот парень будет кто-то тебя просит, такой, ну, поиграй со мной. Ну, поиграй со мной чуть-чуточку. Но ну, я знаю, что ты хочешь со мной поиграть. И он знает, что ты хочешь прямо сейчас поставить лайк на это видео. но ну, а мы идем с вами к следующей игре. Игра поцелуй в бассейне. Давно мы с вами ни с кем не целовались. Ни с кем не Так что сейчас мы с вами пококетничаем. Посмотрим, что там в бассейне вообще творится. Слушай, а чё они одинаковые? Это Света Букина из этих, из Букиных. Ничего себе. Слушай, а у него что-то с пальцами какая-то проблема. У него как-то лаптя какая-то. А это что подсматривает? Ах, привет. Мне грустно. Сегодня у меня важное свидание в бассейне. И я выгляжу уродливо. Что же мне делать? Ты поможешь мне? А у меня нету выбора. Ты буквально меня заставила, заюж. Давай, я уберу все твои прыщи. Все твои моноброви. Ох, Ёхтыж, ёхтыж. Отлично, мое лицо выглядит намного лучше. Спасибо. Давай я тебя побрею, Заюш. Что с твоими ногами? У тебя что, после зимней спячки не побрила что ли? А что они не бреются? что они не бреются. Они не бреются. А что они не бреются-то? Они не бреются. А, вот так вот они бреются. Ё-моё, без 100 грамм не разберешься. Но все, красотка. Могла бы так пойти. Подумаешь, вот кто вообще в бассейн ходит с бритыми ногами? Надо с небритыми ходить. Это что такое? Как это лечить? А, вот так, все, починили твои волдыри О, я выгляжу прекрасно теперь, спасибо Купальник тебе надо сменить Красный, слишком вульгарно, может не дешевка какая-то Вот закрытый мне нравится, кстати Это я типа спортсменка Это сиськи на выгод Слушайте, мне нравится, подожди Черный берем, он самый такой Показывает, что мы как бы и вроде бы готовы пошалить Но еще, типа, раз первое свидание, то еще не стопроцентно пошалить Только поцелуйчики, не ниже Потому что у нас любовь еще не высокая, чтобы были ниже поцелу понятно ой теперь я готова идти в бассейн а, он говорит что я прекрасна. помоги мне поцеловать его а чё это ты подглядываешь завидуешь что ли это все, что ли? О, ля, что они плодятся, они размножаются. Это детский бассейн, что ли? Ой-ой-ой. Какие-то реальные, это мои сестры, что ли? Двойняшки, мы тройняшки. А сейчас кто появится? Все, что ли? Прекрасная работа. Вот и поцеловались. А это ж прям дергается. У нее там, мне кажется, ей управляют черви, поэтому она дергается. Эй, эй, не подглядывайте, мы тут целуемся вообще-то. У нас тут любовь великая. Странная игра, очень. Максимально. Ну и последняя игра на сегодня: это беременность рапунцев. Меня опять-таки привлекла превьюшка. Потому что там был очень испуганный мужчина. Потому что ему показали тест на беременность. Я хочу это проверить на себе. 1526 лайков на минуточку. Даже есть комментарий. Игра хорошая. Мальчик написал. И девочка. Ага, очень. Видимо, вдвоем играли. Он за мальчика, она за девочку. Поэтому им очень понравилась эта игра. Новый эпизод. Беременна 16. Она запустилась. Наконец-то. О, какая музыка веселая. О, соп-соп. А, -а, соп -соп". а что это она на симлиша заговорила? Сопсоп. -соп". Что? Что такое, да, дорогая? О, я так счастлива! Что? Ты плачешь? У меня хорошие новости для тебя, Флин! Моя сладкая, ну, мое любимое сердце. Говори же быстрее! Я беременна! И он такой... <связывая> <связывая> вот просто посмотри на его лицо. Его лицо описывает боль, я даже сделала вот так. Просто его лицо! Ты посмотри на него! И ее лицо, он такая... Да! <связывая> Это сделала я! Ты такая! Да, я беременна! Вот говорю, нет. Нет. Реально, это же великолепная новость. А, я чувствую себя не очень. Не беспокойся, дорогая. Я по это позабочусь о тебе. А, звучит прекрасно. Спасибо тебе большое. Она просто ленивая жопа, которая хочет, чтобы за ней кто-то ухаживал. Три месяца. О, тут шесть месяцев. На рождение. О, ну-ка давай-ка посмотрим. За, ухаживать за ней будет мужик на минуточку. Так, это новое для меня быть папочкой. А она не может... много двигаться, поэтому что-то я должен сделать. Я знаю, я должен сделать фруктовый сок. Давайте приготовим фруктовый сок для нее. Давай! А ты умеешь готовить фруктовый сок? Значит, нам нужен драгонфрукт, апельсин, банан. Хорошо. Драгонфрукт. А, подожди. Драгонфрукт. Вот, банан. А, надо еще в правильной последовательности. Драгонфрукт, апельсин, банан. И что? А, надо их прям наполнять. Ё-моё, серьезно? Блин, а что так сложно? Где сраный мандарин? Я не понял. Да Доеду твою мать. Мне нужен мандарин. Теперь драгонфрукт. Че так сложно? Охренеть. Вот тебе и игра. Я думала будет проще. Да уйди ты отсюда. Банан. Драгонфрукт. Мандарин. Банан. Драгонфрукт. Мандарин. Это не те фрукты в блендере. В смысле не те фрукты в блендере? Ты чё дурак что ли? Это те фрукты в блендере. Ну. А что не так? Те фрукты в блендере. Что Шо? шо? все походу мы поиграли в эту игру? Вот теперь-то не те фрукты, ну. Или их надо просто в любой последовательности ловить и пофиг. Что будет? Нет, я, просто, я реально я не понимаю. Ну, все нормально. Те фрукты. Вот что ему не понравилось? Говорит, не те фрукты. Хороший сок получился. Ну, правильно, пей. Ах, это прекрасно. Я сделала это из лучших фруктов для беременной. фрукт э, и от мандарин. О, Флинн, ты лучший муж, которого может мечтать женщина. Спасибо. Ой, вы обрелись. Слушай, ну это миленькая игра, действительно. Отзыв себя оправдал. Дальше. Шестой месяц беременности, да? Шестой месяц, это когда можно делать уже УЗИ. После пятого уже видно кто-то, мальчик или девочка. Что такое сегодня у тебя? О, ты можешь помочь мне сегодня? конечно, что хочешь сделаю. Не знаю, что она говорит, сейчас разберемся, побыстрее. Короче, никуда отвидать поехали. Ой, блин, ни хрена себе у нее растяжки. Да ладно, а что у нее с кожей? Ё-моё, а как мне это делать? Ё-моё, иди водичку. Ужас какой, какая игра, такого у нас еще с вами не было. Сейчас будем опять с вами тужиться. Главное в воде, Давай. Тушься, тушься. Еще чуть-чуть. Чмокай ее, чмокай ее сильнее. Давай, детка, давай, пусть дышит там кислородами, поцелуями. Что еще дать, Тужимся, тужимся, давай. Ребенок почти вышел. Я вижу, полу... появилась головка. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть осталось. Он опять такой... У ну, него опять, у него реально... Он... Его лицо описывает состояние любого мужчины во время родов. Который видит, что там происходит у женщины. Давай. И все. И он появился. Ой, это детка. Девочка, Какая прелесть! У нас вылезла девочка! Поздравляю! У вас девочка! Ну что, теперь ее нужно одеть? Или надеть? Одеть! О, она прекрасна! Да, но ну, она рыгает! Она, она какая-то головастая! Мне кажется, она от каких-то этих... Э, великанов! О, она великолепна! Она вы похожа на тебя, Флинн! О, у нее твои волосы! Ой, что-то газы! У нее газы, короче, говорит! Прекрасная идея! Давай ее сфотографируем и нарядим! Ой, ну смотри, ее можно сделать горохом! Кстати, горох ей подходит! слишком с яйцами, с какими-то маховыми яйцами. <laughs> Принцесска. Слушайте, мне понравился горох. Вот, она будет с этим. С вот этим. Вот. И люлька у нее будет. Вот такая вот у нее будет люлька. С овощами. Все, мне нравится. Великолепно. Мы это сделали. Мы теперь счастливая семья. Окей, девочка, скажи чиз. Чиз. Она же еще не понимает. Ладно, это очень милая игра оказалась. Даже несмотря, что у нас были роды в воде. Прекрасно. Надеюсь, что вам тоже тоже понравилось. Ну что же, вот такое вот получилось видео, я надеюсь, что оно вам понравилось, многие игры сегодня оказались даже вполне себе годными, некоторые, конечно, как всегда, сюр и психодел, пишите, что вам понравилось, что не понравилось, обязательно в комментарии, не забывайте про ссылочку в описании, а мы с вами увидимся уже очень скоро, спасибо, что посмотрели это видео, пока!